Всем привет! Числа рок-н-ролла. Рок-н-ролл – это такой стиль музыки, который почему-то очень популяризируется еще с сороковых, То есть 80 лет его популяризируют. И ему посвящают целые песни. У Битлз песня Бритни Спирс спела, у Аквариума «Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет». О ком это, о чем это? Там, кстати, в тексте песни. каких хмурые лица, быть беде. Я помню, было небо, я не помню, где. Я не помню, где было небо. Дальше. Почему я вспомнила тему уби два от рек н ролла тянет зловонием. И так далее. Рок-н-ролл. Что за зверь такой? Смотрим числа гематрии. Тут неизбежно должно быть что-то интересное. И да, мы находим очень любопытное. 30. И два раза по 60. И 66 два раза. 51, 508, 8 плюс 5, 13 в двух, в двух числах. 39 это 13 на 3, но сейчас про 30 и 60. 30 и 60 это числа, слушайтесь, с чем они ассоциированы. С козлом, с, козл, с козой козлом и с крокодилом, точнее с аллигатором. У крокодила может быть... Другое, большее или меньшее количество хромосом, в том числе и такое. У аллигатора 60. Еще 30 это 30 сребреников, число предательства. Еще 30 это 30 этапов создания текущего мира, который создан конфликтным изначально. Ну, одна из версий проверить не могу, это слух. Вот такое число 30. И 60 это в диплоидном наборе, то, то же самое количество хромосом, но в парном наборе. То есть ассоциации, набор ассоциаций уже форс, формируется такой. Дальше здесь у нас будет 13 умножить на 3. Здесь сумма чисел 5 плюс 8, 13. И, и перейдем к числу 51. 51 с чем ассоциировано? Вот 51 число, зона 51, секретная база ВВС США, расположенная в Неваде. Помимо прочего, тут 51 это 17 на 3, тут у него еще много исключительных значений. 14 счастливое число. Почему, возможно, это не только интересно, но и полезно просто наблюдать за числами, потому что в «Изумрудных скрижалях» почему-то прозвучало такое послание. Запомни человек этот код, этот набор цифр или чисел, если хочешь отсюда выбраться. И дальше в «Изумрудных скрижалях» дается набор цифр от 3 до 9, всего 7 цифр. Насчет предыдущего шокирующего ролика – я еще не разбирала комментарии. Я, не, я понимаю, что выглядела как клоун, когда рискнула это опубликовать. Но скажу одно, я бы не решилась это сделать, если бы не имела еще примеров. Так вышло, что моя жизнь с, эти, с этой темой получилась сопряжена, сопряжена. И может быть это моя функция об этом рассказать. Канал отличается резкими версиями. Это принцип, что думаю, то говорю. Поначалу это выглядит карикатурно, но на самом деле результаты, найденные тут, настолько совпадают со многими-многими другими, что я хочу сказать, это тоже способ изучать. Один из примеров совпадений у Дэвида Айка есть целых две легенды где на Луне прибыли два брата, один из которых связан с водой. Не оба, а именно один из них. Мужской пол связан с водой. Я не нашла, на чем именно прибыл океан или Посейдон, но тоже обнаружила такого участника истории. И даже дополняю, что он связан с симуляцией. Это была тема рок-н-ролла, и сейчас я в стиле, как и делала раньше, первое, что думаю, то и говорю, что это может быть такое, кто такое, кто это, что это. Возможно, это демон или злой бог, который когда-то был повержен, о нем поют, что он мертв, ему такую хвалу преподносят прямо в песне, не «I like», не, не «мне нравится», а там «love» – «любить» в песне у Бритни Спирс. То есть артисты выражают свою любовь к этому стилю, к этому жанру. Или не только к нему. Подсказки о том, о, о каком именно демоне идет речь, возможно, в этих числах. Пишите мысли в комментариях внизу, ставьте лайк и до новых встреч.